Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня мы открываем вот такой пакетик Шопкинс. А здесь есть фигурка Шопкинс в рюкзаке. Петкинс. Животные рюкзаки такие. Это пятая серия. Тут написано 5+. плюс Значит детям а, от 5 лет. Давайте открывать. Здесь еще вот такая карточка. И вот такой маленький рюкзачок. Открываем этот рюкзачок наш. Сейчас мы его откроем. Вот так он открывается. И тут пакетики какой-то нам должен попасть Шопкинс. Возьмем ножницы и откроем нашу игрушку. И это нам попалось вот такой э, скейтборд какой-то странный на колесиках. Сейчас мы посмотрим, как его зовут. Ой, Сейчас вот тут вся их коллекция. Всяких шопкинс. Э, Сейчас мы посмотрим, кто нам попался. Сейчас так. Так, секундочка. Так, нам вот такой попался. Сразу говорю, сейчас я его найду. И вот, да, нам попался вот такой. Вот такой. И, судя по вот такому значку, он редкий. Вот <связываю> тут написано редкий, и он зеленый как раз. <связываю> <связываю> и нам вот такой попался спортивный товар. Такой редкий, вот такой вот, сейчас говорю, вот, вот так зовут, скейтборд, круто, тут вся их коллекция эта. вот, вот сам этот, чемоданчик, к которому он шел такой, вот так вот, и всем пока, вы были на телеканале Тыковка ТВ, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и смотрите мои видео, всем пока, пока-пока. Пока-пока.